До съемки осталось 5 секунд. Паша, ты готов? 5, 4, 3, 2, 1. Камера. Добрый день. Добрый день, наши дорогие друзья. Паша, привет. Привет. Да. Здравствуй, Паша. Да. Я вот э, совсем, Trauma. Trauma. Trauma. Совсем, да, совсем без настроения, вот, и этому есть объяснение. Мы очень долгое время не снимали наши передачи. Хотя когда-то, когда мы начинали вот этот цикл наших передач, у нас был такой запал, если ты помнишь, был такой кураж, кураж такой огонек. И вот так получилось, что посмотрев... Две как, недели не снимали мы, да? Две даже недели. больше, мне кажется. Три тоже. недели, да. После того, как ты дал мне ссылку, вот, и я посмотрел, как наши друзья сняли э, передачу э, лучше чем мы лучше. Да, да, лучше чем мы и причем намного лучше намного дольше и оригинальная идея мне понравилась вот как... идея прежде всего мне понравилась как да? вообще могло как могли ребята догадаться до такой оригинальной идеи вдвоем да. сидеть и разговаривать мне хочется им даже посмотреть в глаза да. Обнять и пожать руку да, это вообще чудесная, <смех> чудесная идея вообще снимать такие передачи. Это да. просто... И 3 часа 10... они, вот, она настолько содержательная, у них передача настолько она глубокая получилась. Да, вот, это самое. У нас так даже. Не получается. 5, да, да, вот у нас это... даже 5, 5 минут ну, на, у нас... У нас не хватает на 5-10 на минут, даже, чтобы. Максимум у нас хватило на 40 минут ни о чем. А ни а о чем. 30. 30. <смех> Нет, Три часа, 3 часа, 3 вот часа это, мы да. говорили, да. В общем, вот. у нас. Единственное, а... что нас сюда привело, в нашу сегодняшнюю студию, это, это то, что. Наша красота. То, что мы красиво сегодня одеты. Причесаны. Да, я недавно постригся. И вот я надеюсь, может быть, мои соотечественники. соотечественницы, Может быть, посмотрят в телевидении эту замечательную передачу. И наконец приедут в Москву. Может быть, да, многие собираются приезжать сюда, уезжать и все такое, да, это хорошо, вот и, и вот и вот и только вот это вот заставило э, меня да. вот лично, вот это вот привело в эту студию, Паша, тебя, а то что ты красиво, я, одет, да, ты красиво одет, я красиво одет, тебе идет... надел чистую майку, поэтому красивого цвета. Кстати, мне, мне очень понравились вот из твоей фотографии тоже, вот эти горчичные, которые ты мне показывал. Не да? могу показать никому, да. понимаешь. Он еще не законченный проект в развитии. Куратор не разрешает, говорит. У тебя что не фотография, то говоришь, а... нельзя показывать пока, пока а -а -а. не оформишь выставку, книжку, нельзя. Ах, вон оно в чем дело. А я думал, если ты их выложишь в интернет, может быть, они… Ну, в принципе, вот ты заметил, вот странное дело вот с этими лайками, да? Вот? Лайки. Любят ли лайки-лайки? Ну, это порода собак есть такая. Лайки да. вот есть. Лайку уже первого запустили в космос или да. Белку и Стрелку? Не знаю, по-моему, Лайка. А а может и белка Белку и Стрелка две собаки, может быть. Может, их троих запустили? Или Белка и Стрелка лайкали друг друга и так пояснили. Слушай, а давай сделаем свою социальную сеть, и там будут не лайки, а чмоки. Я давно думаю об это намного лучше, Паша. Вообще интересно, ты заметил вот сколько мы не снимаем вот наши величайшие вот эти бессмертные… Шедевры, да? Да, передачи. Нет, нет, нет, даже передачи. А, передачи, да? Да, передачи, да, вот они вот эти лайки, вот в этом… Не набирают лайки. Да, есть там в Ютубе лайки? Есть лайки. А, Ну, не набирают. Ну, знаешь, в Ютубе просмотры. просмотры. А может сделать в этом, как и в Фейсбуке, тоже просмотры, а не лайки. Допустим, сорок просмотров, просм, да, или восемьсот А мне интересно, что наши дружественные друзья, наши которые, дружественные. Да, которые сняли вот эту великую передачу, это Шатров и Мартынов, да, да, наши друзья да, у себя, да. они больше собрали лайков. Они, у них десять тысяч просмотров, а у нас как? максимум тысяча. Да. О чем это говорит? Это говорит, для меня лично это говорит, что нам. Мы нужно... не попсовики. Не попсовики, как они. Нет, мы серьезные люди все-таки, да. Возможно, мы для избранных да, да. Для передачи. У нас особое да. искусство, которое способно понять. Не каждому не дано каждому. понять. Да, да, да, да, Паша. Мы, мы сами избранные, и передачи наши избранные. И я не побоюсь этого громкого слова. Даже наше творчество, наверное, избранное, раз у нас так мало лайков. А, да, да. Да. а у тебя максимальное количество чмоков этих лайков. Я стесняюсь говорить. Кстати, интересная вещь, Паша. Вот, допустим, я выкладываю. Вообще, ты как к лайкам относишься? Вот я, например, Я только ради этого. Я, я живу ради этого, Паша, я не только фотографирую ради этого, я живу ради этого. Вот потому что лайки, вот люди, вот я заметил одну вещь. Ой, да главное не лайки. Я вас умоляю. Я вас умоляю. А сами, блин, через каждый пять, ой, там у меня еще там лайкнула, там, Лидия Иванова, там, допустим, или там Клавдия Петрова, да. А сами радуются эти лайки. У меня, знаешь, у меня был такой случай, мне нравилась одна девушка. И вот, знаешь, я когда-то выкладывал картинки там в этот же Facebook, и мне даже, допустим, 100 человек. Лайкнет мою картинку. А одна не лайкнет. Она не лайкнет. И я... Жизнь не удалась. Жизнь не удалась, день не удался. Мне вот очень был важен лайк именно от нее, а -а -а. потому что а -а -а. она мне была не безразлична. Слушай, а получается, что нужно ввести весовые категории лайков? Допустим, пинхасовский да. лайк за 100 для меня. Подожди, а он лайкает? Лайкает. Да ты что? Да, Ой, даже чмок это. Я ни разу не видел, что пинхазом что-нибудь лайкал. Да ты покажешь потом что-нибудь такое? Ты точно не обманываешь, что пинхас лайкает, да? Да, да, да. Замечательно, да. Максимичный лайк тоже за 100 пойдет. Да, да, да, да, да, да, Бухарский, за сколько бухар? Для меня за 17. За лайк. Ну, я шучу, конечно. Это для меня на 39. А, у меня лайк, да. За 17, да. да. А нет, я, ну я... Если, нет, если с Кинхасом и с Максимишем, то да, за 4, если пойдет, это уже <с хорошо. <с... Да, <с... Павлович. Да, а конечно. Самый большой лайк для меня, знаешь чей? Нет, мой. А, это да. ты сам свои тоже лайкаешь, да? Вот я свои значит. Да, когда никто не лайкает, тогда я лайкаю, а я комментирую. Сам себя, сам себя я комментирую. А больше не, в рай, не потом. Нет, я думаю, что за херня? Вот, допустим, я выпустил картинку, и она висит, висит, я дал лайка. Думаю, что же делать? Думаю, может ее никто не видит. А потом комментирую. Я беру. Там же есть такая фигня, там появилась, да, продвигать. Да, Но да, я да, пока боюсь это да, нажимать. За деньги. За деньги, да? да, деньги, да. да. А, значит, правильная поездка. Да, да. да. вот, вообще я заметил, да, знаешь, такая штука. Вот еще раз возвращаюсь к нашим баранам. Ну, я имею в виду к нашим Собакам, да, к лайкам. Да, к, лайкам да, к нашим лайкам. Вот, вот люди лукают, да, когда говорят, что... «Ой, мне эти лайки, вот, это, Нет, это не главное?» «Да да, ладно?» да, да. Лайки, во-первых, это, это главное, а во-вторых… Это самое главное. Самое... Жизнь, я... А как ты жил, когда не было Фейсбука? Я... Вот моя жизнь, Паша, делится но, на до Фейсбука и после, и после Фейсбука. А во время Фейсбука? Время Facebook это самая лучшая часть моей жизни. Вот, вот эти лайки. Да. ты приходишь со съемки, да. открываешь свой фотоаппарат, достаешь лайк. Лайшку а, достаешь, да, да. обрабатываешь это все как бы быстрее и быстрее. Да, конечно. Выгрузи. И вот был И тут вот Начинается так Начинается жить. Так, раз. Оба лайк! Один лайк. Поэтому, господа, с этого дня мы начинаем наш новый цикл передач про лайки. Про лайки Когда мы да. его закончим и нам уже будет ни о чем говорить, мы начнем про перепосты делиться на шары. Вот. А, а пока, да, вот мы начинаем с, с этого дня. И, кстати говоря, мы приглашаем в нашу вот эту Стоп, студию. Мы приглашаем полайкать эту передачу. Во-первых. Да, в первую очередь, в да. Это перепост. перепост. Да. Лайкайте ее, пожалуйста, в фейсбуке, Вот в этом... Как YouTube. Выкладываем? В YouTube, да. В YouTube и везде. Выкладывайте ее, лайкайте. Да. Что Тут такое? Упало. Мы все снимаем, снимаем, оно упало. Такой краш пошел, прикинь, Паша. А когда упало, непонятно. А, а давай посмотрим, да посмотрим. Давай. Да. А тогда уже получится, что не получится. Да-да-да. Отк, отключи тогда, посмотрим, на, на каком моменте она упала.